Всем привет! Приветствую на канале. Новое видео. Сегодня поговорим о таком интересном инструменте, как фитер с разнесенными частями. Для чего нужен э, этот инструмент? Ну, я думаю, э, те, кто работает в солиде продолжительное время, уже давно э, его освоили. Сегодня я просто хотел показать э, некоторые особенности э, какие-то. Итак, а для чего же он нужен? Данный инструмент используется для создания, как нетрудно догадаться, вида с разнесенными частями, то есть взрыв схемы. Для того, чтобы на изометрическом виде или на ортогональном виде можно было понять процесс сборки изделия, например, или увидеть компоненты этого изделия. Для примера я взял такой вот компрессор здесь модель сделана но довольно таки неплохо и как видите вращается и даже детальки не задевает друг за друга что очень редко можно встретить так, как же делать этот вид с разнесенными частями, где он записывается, как его редактировать значит вид с разнесенными частями инструмент, кнопка находится на панели сборка, вот он при его применении он записывается в текущую конфигурацию, то есть становится такой производной конфигурацией. И, собственно говоря, его можно редактировать в любой момент, как вам заблагорассудится. К одной конфигурации можно добавлять абсолютное количество видов, какое вам угодно, 2, 3, 4, 5. С помощью этих видов можно, в принципе, да, там сделать какую-то схему, сборки там, или инструкцию, ну если быстро, да, там, например, фасадик открыть там, или еще что-то сделать, хотя для инструкций и пользовательских инструкций, и там инструкции например, по сборке, существует специальное дополнение для солида. Если вам интересно, пишите в комментариях, и я постараюсь сделать на это дополнение какие-то там обучающие видео. Значит, давайте посмотрим. Что мы можем сделать с вот этой вот сборкой? Здесь у нас, наверное, да, к сожалению, здесь нет подсборок, поэтому, ну, наверное, не совсем полный будет обзор, хотя мы можем прямо сейчас сделать здесь какую-то подсборку и показать на ее примере полный функционал. Так, меньше слов, больше дела. Вид с разнесенными частями. Здесь мы первое, что выбираем, этап разнесения это перемещение и вращение, либо мы от средней точки радиально разносим. Ну, где можно применить от средней точки? Ну, например, какие-то фланцы с крепежом по периметру. То есть можно выбрать крепеж, там центральную ось, и от нее симметрично во все стороны этот крепеж разнесется. Дальше здесь будут записываться шаги расширения. Здесь мы выбираем из дерева построения или из графической области то, что мы хотим разнести. Ну, соответственно, сторона, размер, вращение. И вот здесь вот есть очень важная кнопка – автоматическая вставка интервалов между компонентами при перетаскивании. То есть, в принципе, мы можем выбрать один компонент, его отнести на какое-то там расстояние, так неправильно. И с того немного начал. Так, удалим этот внешний вид с частями. Снимем пока эту галочку. Да, вот теперь правильно. Здесь у нас, значит, три оси и три а, круга вращения. Если нам а, не нужны эти круги, мы можем кольца вращения убрать и разносить только по осям. Ну, например, я сделаю таким вот образом. Разношу только по одной оси. Да, здесь, так, здесь, сюда, эту деталь, сюда, это сюда. Но э, так очень трудно добиться равномерного разнесения. Для того, чтобы э, компоненты разносились равномерно, я это пока сохранять не буду, как раз существует вот эта вот галочка «Автоматическая вставка интервалов». То есть как она работает? Ставим галочку, выбираем полностью, Наше изделие И выбираем ось и просто тянем. И компоненты разносятся с, с каким-то расстоянием. Таким вот образом. Да, то есть все прекрасно видно. Все компоненты э, разнесены. Да, может быть, где-то где необходимо донести вручную. Ну, как бы с этим проблем особых особых нету. Выбираем, тянем за ось. Выбираем, тянем. Да. То есть, можем разнести куда-то по другой оси. Можем добавить кольца вращения здесь. Поворачивать вправо-влево, если нужно. Вот. И, э, вот у нас, допустим, первый э, вариант разнесения видов с, с разнесенными частями. Нам необходимо сделать еще там какой-то второй. Добавляем еще один. Выбираем да, просто корпус. Тянем. Это, допустим, мы выберем, выберем и потянем вверх. Это мы, допустим, потянем вниз. Это мы также там, потянем вбок. И сохраним э, второй вид с разнесенными частями. Так. Итак, у нас э, к одной конфигурации у нас два вида с разнесенными частями. Первый вид и вот такой вот второй вид. А сама конфигурация, само расположение компонентов у нас осталось прежним по умолчанию добавим еще одну конфигурацию ну, например, два, пусть она называется и здесь погасим какую-то какую-то деталь она нам здесь не нужна и создадим свои виды с разнесенными частями опять также я выберу полностью сборку и потащу ее на какое-то расстояние окей так у нас э, добавилась новая конфигурация. Добавился новый вид с разнесенными частями. Здесь у нас нету двух деталей мы их скрыли. Так у нас выглядит собран А, одну деталь мы скрыли. Так мы, у нас выглядит по умолчанию. Так у нас выглядит э, со второй конфигурацией. Ну, если у нас здесь уже есть какой-то вид с разнесенными частями, да, и мы хотим еще что-то скрыть. Скрываем, раз, скрываем, два. Во второй конфигурации. И посмотрим, что у нас будет с видом. Как вы видите, эти детали здесь тоже скрылись. Переходим на конфигурацию по умолчанию. Здесь они являются высвеченными. То есть очень удобный инструмент. Можно добавлять, как я уже сказал, сколько угодно этих видов с разнесенными частями. Очень информативно. Можно добавить там, осевые линии, которые показывали бы, да, куда, какой болт в какое отверстие вставлять. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если нужен обучающее видео, да, там какой то обзорное обучающее видео о дополнении для создания пользовательских инструкций, инструкции по эксплуатации, то также пишите в комментарии, ставьте лайки. Ваши одобрительные комментарии всегда приятно читать, когда люди пишут спасибо за уроки, а это очень приятно. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.